И всем привет, ты на канале «Ты и твой», и сегодня снимаю заключительную серию сериала «Мой новый друг», второй сезон, седьмая серия, заключительная. Беззубик, нет! нет. Беззубик! Поймайте ночную фурию и принесите ее, Ловите, я сказал, ловите! Ловите, молодцы, поймали ее. Я так и знала, что вы предательница! Держите ночную фурию, давай! Держим! Держим! И ужасное чудовище! Держите! Оно улетело! Далеко не уйдет! Да стойте! Вы не понимаете ничего! Безумик, ко мне! Вы не понимаете, но дайте я вам покажу! Вы все думаете, что драконы очень злые! Вообще-то это так и есть! Но БезубиК не такой. Он самый лучший, мой друг. Он мой самый лучший и новый друг. И что вы этим поступком хотите сказать? Что мы теперь должны кормить этих глупых драконов? И защищать их, что ли, от бед? Нет уж и нет уж. За драконами очень много кто охотится. И из-за них будут проблемы. Нет, нельзя их подключить. А вот и можно. Я, мама, знаменитая Рарити, знаменитая модель. И я даже к этому м -м, дракону проявила дружбу, любовь, не злобу и не зло. Ну, вы поняли меня. Да, ну что хорошего иметь себе ручного такого дракона? А чем это плохо? Ну чем плохо иметь в себе друга ручного? Драконы убивают всех. Они не могут быть добрыми. Да? Но почему он никого не убивает? Смотрите, как тут много людей. Почему он никого не убивает? М -м? Я... Что? Он не хочет? Драконы, как вы сказали, всегда хотят убить. Попробуйте, приручите его. Или вот. <с boastful> <п happiness> а, что это? Что это было? Это злой дракон. Это же злодей. Давайте, давайте, убейте его. Покажите всем, покажите, что драконы враги. Давайте, давайте я очень боюсь драконов. Мы отойдем, посмотрим. Ладно. Ого! у него и сесть можно. Садитесь на него, летайте. Уху! Как это здорово! Все же я соглашусь, драконы это хорошо. Ну вот, видите, вы все можете приручить драконов. Вы все, все, да, все. И что ты сомневаешься в этом? Правда? Что? Да, все, все могут приручить драконов. Это не Для примера, этот дракон уже точно я знаю чей. Он мой дракон. Видите? И она полюбила драконов. Все мы полюбим их. Но они не зло. Они добро. Но такие они очень милые. И всегда они будут нам друзьями. В этом сериале снимались Рарити, Флауэр Учительница Чирайли, Эппл Джек, Starlet Глиммер, полицейская Флаттершай и ее напарница Пинки Пай. И сумеречная Искорка. В, в главных ролях снимались Радуга Дэш, Беззубик, Грангильда и еще снимались Драконы, Кривоклык, Барс и Вепрь. Спасибо за просмотр. И всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и смотрите мои другие видео. Всем пока. Пока. Пока.